хотел бы рассказать про нашу группу вконтакте, в которой мы разыгрываем много танков и золота, а также проводим конкурс разведчика, дамагера, небольшой мини конкурс, а также конкурс танковиков, а также гайды, стримы и новости. Ссылка под видео. Всем привет! Сегодня хотел поделиться своим мнением после игры в калибр и поговорить вообще о данной игре. Для тех, кто не любит долго ждать и смотреть видео до конца, выскажу свое мнение лишь в паре слов. Как по мне, так получается, если уж не отличная игра, так хорошая игра точно, однозначно. Данный шутер реально выходит таким командным, как и обещали нам разработчики. В отличие от большинства других игр, где не совсем командная игра, а народ бегает и в основном играет соло. Эта игра не про это. Ну а теперь давайте более подробно рассмотрим данную игру. А, начну я немного издалека, для тех кто с этим проектором не знаком, либо очень мало знаком. И по ходу дела перейдем к тонкостям самой игры. Скажу сразу, мега сливов здесь не будет, я их не буду тут раскрывать. Все таки политика конфиденциальности обязывает. Но что могу, то я вам расскажу. Еще раз говорю, не ждите мега сливов. Надеюсь после вагефеста 2018 года смогу более детально обсудить данную игру с вами. Напоминаю, сейчас немножко расскажу о игре, а кому интересна сама суть игры, промотайте чуть дальше. По факту Wargaming раскрыл существование данной игры два года назад, причем сделано это вместе с 1S. Назвали свое детище Калибр, такой онлайновый тактический шутер. Потом была относительная затища и чуть менее года назад наконец началось закрытое альфа тестирование, коим участника я в принципе и являюсь. На данный момент нас набралось тысяч уже 20 и количество рассылок растет как и продолжительность тестов по времени. Из всего того, что я вижу, я могу сделать вывод, что игра скоро выйдет на новый уровень тестирования. И если не на VGFEST это все объявят и как минимум не покажут игру, то уж первой половине 2019 года точно ждите изменений. В данной игре мы выбираем оперативников разных подразделений и наций. Например, российские бойцы из ССО, силы специальных операций и два вида отрядов ФСБ – польские спецназовцы, например, и добавят немцев и белорусов. Самое главное, что игра разным оперативникам, ты действительно ощущаешь отличие между ними. Этому способствует разное вооружение, разные расходники, разные спецспособности разных оперативников. Я уже не говорю про различия между классами конкретно. Что радует глаз, так это детальная проработка оперативников, их снаряжения и вооружения. Местами даже заглядеться можно на всю эту красоту. Ребята, прям молодцы, реально. Работали все до мельчайшего шва. Если брать в целом, то по мне графика на неплохом уровне. И не пестрит яркими красками. Все в меру, и что больше всего радует, так это умеренные нагрузки на железо. Думаю, ее еще конечно, немного дооптимизируют, но и на этой стадии по мне играется довольно-таки неплохо. И на среднем компьютере, даже на слабеньком, в нее можно будет точно поиграть. Всего в команде будет 4 ГК разных классов. Именно разных. Это штурмовик, солдат поддержки, медик... И снайпер. Так что увидеть три штурмовика и одного медика или снайпера не получится. И это, слава богу, это зеркальный сетап. Пару слов о классах. Жаль, не могу раскрыть все подробности, но, блин, даже в одном классе некоторые оперативники играют ну, реально просто по-разному. Но вернемся к тому, что все-таки обсудить я могу. Штурмник, это, ну, грубо говоря, автоматчик, отвечает за атаку и бои на средней и ближней дистанции. На них он чувствует себя более комфортно, но некоторые виды прицела, кстати, могут помочь неплохо на большом расстоянии. Поддержка, он же пулеметчик, больше про оборону и переносит тяжелое вооружение, ну в плане пулемета, а также подавление противника. Кстати, задачей подавления противника он довольно-таки неплохо справляется, где можно заставить противников просто не вылазить и прятаться. Это очень и очень в некоторых ситуациях помогает. Следующей ночью ведет нас медик, он и в Африке в принципе медик, его задача носиться между товарищами, поднимать тяжело раненых и лечить подранков, если их не успеет добить противник. Тут тоже есть на разнообразие в способах и вариантах лечения. Поэтому даже один и тот же класс медика Играется с разными оперативниками по-разному Ну и последний это снайпер Лично мне больше зашли в стиле игры Это штурмовик и снайпер Медик хоть и очень, ну очень важная часть игры Без медика вообще просто никуда Ни в пвп, ни в пве миссиях Ну просто никуда Ну не знаю, медик по мне как-то не зашел Как в принципе и поддержка Походу эти два класса не мои а, Кстати я не упомянул про снайпера Ну что можно сказать про снайпера Снайпер ну в Африке снайпер Различается оружие и урон очень помогает комфортной игре эта голосовая связь между игроками. Сразу же в начале боя можно реально договориться о тактике, ну а если встретить какого-то неадекватного соперника, то всегда можно отключить его голос, это в принципе очень легко делается. На данном этапе мне попадались только адекватные игроки, ну посмотрим что будет на стадии релиза, все-таки это тест, а на тесте в основном играют адекватные люди. А лично я отписался на форуме, чтобы можно было добавить людей в черный список, хотя бы временно. Для того, чтобы с этим человеком не оказаться в одной команде. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Хорошо или плохо, лично я бы эту фишечку добавил. Как я говорил уже ранее, в этой игре присутствуют PvP и PvE режимы. На данном этапе нет большого разнообразия в самих этих режимах. Но со временем все добавит. Теперь те же, там, не знаю, там может спасать заложников, еще что-нибудь там, не знаю, там штурм какой-нибудь сделать определенный. Ну, посмотрим, к чему приведет. Все-таки игра молодая и режимов пока мало, но все добавится. Режим пвп пока можно пройти двумя способами, захватив контрольные точки, либо полностью истребив всех противников на карте. Да, кстати, королевской битвы здесь не будет, ее не обещают и мне это нравится. И вообще, как по мне, эта игра не такая быстрая по динамике. Возможно, сказывается мой возраст, мне уже за 30, но мне лично эта, эта динамика по душе. В данной игре присутствуют элементы стратегии, тактики, обдуманности действий, а не простая беготня и прыжки в стиле австралийских кенгуру. Нет, ну где это видно, чтобы спецназовец прыгал как ненормальный, будто ему скипидаром где-то намазано. В общем, как по мне, очень даже играбельно. Им можно было бы еще чуть-чуть добавить динамики, но это уже для более молодого поколения, привыкшим быстрым скоростным шутерам. PvE же это бодрый кооперативный экшен, где четверка игроков уничтожает толпы ботов. Задача пересечь кишащую всеми врагами локацию, добраться до точки эвакуации. В принципе все. Кстати, как по мне, так боты реально жесткие и случаи, когда ложится вся тима нередки. Но это очень зависит от команды. Кстати, по поводу ботов, иногда они реально могут там где-то прятаться, где-то обойти. Ну, в общем, иногда приятно играть и, не знаю, они, по-моему, жестковаты местами. Если туда добавят еще более рандомное появление этих ботов, потому что со временем уже начинаешь немного привыкать, то будет прям вообще шикарно. Нет, ну не скажу, что они прям в одних и тех же местах появляются, но, в принципе, свое однообразие там пока есть. Но вот способы прохождения постоянно меняются, потому что новые, ну, новые сакоматники и это все по-разному происходит. Так что пока играется еще довольно-таки весело. Все-таки игра ну очень командная, и тут важно каждое звено. Нет, конечно, были бои в ПВП, где можно было бы вытащить все это в одного, но это редкость, реальная просто редкость, больше везения. А в данном случае один в поле все-таки ну не воин. В игре против ботов в одного шансов точно нету, надо срочно бежать и поднимать союзников. Ведь в игре есть возможность после смерти в течение короткого времени отползти за какое-нибудь укрытие или спрятаться, чтобы вас не могли подавить огнем. И если вам повезет и вас не прирежет противник, который кстати может это сделать, то к вам может прибежать медик или ваш сокомандник и поднять вас для того, чтобы дальше вы могли продолжать игру. Данный вариант мне нравится больше, потому что можно например устраивать засады над трупом вашего врага, пока вы будет лечить, можете кого-то снять. Плюс, когда я там был, валялся убитым, ну, мне интересно, да, ты умер и все, бой закончен. А в этом случае ты так немножко в при, присмертно-гонии там лежишь, дрыгаешься, дрыгаешь, так тебя подбежал твой союзник, поднял ты, ты дальше продолжаешь этот бой. Мне кажется, это более интересно, чем умер и бой для тебя закончен. Также к плюсам, ну не что плюсам, но к хорошим вещам в этой игре я хотел бы отнести то, что я вижу на данный момент. И что говорят разработчики, это система доната. Максимум, что вам светит, это премиум аккаунт для ускорения прокачки. И можно будет потратить деньги на эксклюзивные там камуфляжи и прочие чистые, ну такие мелкие эстетические фишки. Ну куда же без них. Кстати, по слухам, множитель опыта зависит от количества в отряде игроков с премом. Но лично я это не проверял и не заметил, просто так некоторые говорят. И если это так, то я бы реально поиграл, желательно, желательно поиграл бы с игроком, у которого есть премиум аккаунт. Огорчает то, что будет разная валюта в игре. Ну, то есть не будет общей валюты, ну, это логично, странно было бы увидеть золото от танков в этой игре. Думаю, будет так, как с кораблями, золото, дублоны, ну и тут какие-то своеобразные тубрики. Но ну, надеюсь тут будет общий прем это будет очень-очень хорошо, потому что не придется донатить лишний раз еще в одну игру. Ну и в принципе это поможет для увеличения аудитории калибра, для этого сыграет большой-большой плюс. Еще по поводу внутриигровых денег, на заметку хотел вам сказать, что за стрельбу вам платить никто не будет. Валюта на данный момент в калибре начисляется только за выполнение заданий и успехи еженедельных точнее, ежедневных испытаний, хотя может быть будет и еженедельный, кто его знает. Как по мне, так это палка от двух концах. Нет денег на развитие персонажа, но есть возможность поднять опыт, ну, некоторых может это, в принципе, отпугнуть. А, кстати, забыл сказать, что вид в калибре будет от третьего лица, что, как по мне, довольно хорошее решение. Разработчики жертвуют эффектом присутствия, зато дают возможность лучше и удобнее контролировать поле боя. Ну, лично мне такой вариант игры зашел, как Division, например. А, конечно, калибр не заявлен как симулятор стрельбы, и в игре есть свои условности для упрощения игры, но вот что у них не отнять, так это любовь реальных деталей. Например, в Wargaming получили официальное разрешение на использование точных моделей оружия у некоторых правообладателей. например, тот же калашников. Так что не только оперативники, но и их вооружение проработано очень-очень детально. Для тех, кто меня еще слушает, расскажу немного про внешний вид более подробно. Как вы поняли, внешний вид оперативников можно менять. Не знаю как дальше, но сейчас все ограничивается только цветом. Можно изменить цвет автомата, шлема ну и тому подобное. Радуюсь, что разработчики вряд ли введут розовый цвет и тому подобную фигню, а оставят только реальные цвета камуфляжей разных стран и подразделений. Пока что это весь доступный функционал кастомизации, но разработчики намерены копнуть в этом направлении немного глубже. Со временем добавят и разнообразят разгрузки, каски, ботинки и тому подобную мишуру для персонализации игрока. Под конец хотел бы сказать, что я не знаю какая в итоге у них получится игра, но то что я вижу сейчас меня больше радует чем печалит. Играя в эту игру я получаю удовольствие, но все покажет время насколько лично меня она захватит. Одно могу сказать точно, следите за игрой и подавайте заявки на официальный сайт для получения раннего доступа. Заходите высказывайте свое мнение на форумах, если у вас есть конечно доступ что вас пригласили. Разработчики реально их читают и действительно прислушаются к мнению игроков, а это большая редкость. Лично я это заметил на форуме. Посмотрим, возможно эта игра уйдет в киберспорт, но кто его знает, не будем пророчить. Надеюсь данное видео вам понравилось, вы остались довольны и поддержите меня лайком и подпиской на канал. Ну, пока-пока, увидимся в рандоме.